Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 30 марта и сегодня в своем первом материале я хочу поставить окончательную точку по поводу вчерашних событий в Стамбуле, переговоров, последствий и действий, соответственно, российского общества и российских властей. Вы знаете, вот действительно вчерашний день во многом был очень показательным. Дело в том, что само по себе заявление, невнятные там вот эти заявления, которые были фамильным, Мединским сделаны, с трясущимися руками, голосами, там, падающими микрофонами, все это действительно породило непонимание и даже в какой-то степени шок для некоторой части российского общества. Потому что вчера, вот именно вчера российское общество показало, насколько оно в целом заряжено на борьбу, насколько оно ждет, полной и окончательной победы и насколько оно не принимает любых половинчатых решений. И в этом отношении я абсолютно не понимаю той радости, которая вчера была в украинских пабликах. На самом деле вчера российское общество, вот эта вся шумиха, она показала, что никаких половинчатых действий не будет и любое правительство, которое пойдет на них, оно очень сильно рискует я думаю, что даже те люди, которые на сегодняшний момент еще колебались внутри российских властей, после вчерашних событий отбросили последние колебания. Тем более, что я все больше и больше вижу подтверждение тому, что никто не собирается останавливаться на достигнутом и что мира с нынешним киевским руководством быть не может. Потому что любой мир с нынешним киевским руководством будет автоматически обозначать, как бы это ни было преподнесено, поражение. И именно большинство населения Российской Федерации воспримут его Именно как второй Хасавюрт, чего безусловно оно никогда не простит любому российскому правительству. А значит, а тут уже я обращаюсь в первую очередь к жителям Украины, которые ждут однозначной и четкой позиции российского руководства в этом вопросе. Вне зависимости от того, что оно не прозвучало, уверяю вас, российское общество не даст никому отступить назад. Более того, оно настроено настолько патриотически, что сегодня количество добровольцев военкоматы по разным областям Российской Федерации уже из тысяч превращается в десятки тысяч. И очень скоро эти люди появятся на фронтах. Вернее, они станут той второй линией, за российской армией, которой на сегодняшний момент пока у нее не было. Вследствие тех ошибочных расчетов на украинские так называемые элиты, который пообещав россиянам свою полную лояльность и переход на их сторону, банально их кинули. Да, это была очень важная стратегическая ошибка, вследствие чего военная кампания пошла совершенно не так, как предполагалось. И здесь я хочу обратиться к российским медийщикам. Да, я понимаю, что вы привыкли жить вот по команде, но на самом деле российское общество почему сомневается? Именно потому, что вы не говорите всю правду. Научитесь доверять обществу и люди за вами пойдут. Вот почему я это должен объяснить, почему вот официально российские информационные структуры никак не могут пойти на этот шаг. Ведь если они на это пойдут, общество к ним потянется, люди начнут им доверять. И вот для таких, как я, место на самом деле в информационном пространстве не останется. Скажите, да, вот были те или иные ошибки, да, они уже решаются, да, мы победим. Вопросов к вам не будет. Но если мы будем говорить, что нет, никаких ошибок не было, у нас все хорошо, никаких ошибок не совершается, ну в первую очередь это вызывает недоумение, которое потом превращается в недоверие. А ведь этого всего на самом деле можно было избежать я надеюсь, что вот эти первые ошибки, которые были допущены в самом начале проведения спецоперации на Украине, и которые очевидно уже поняты, все это очень быстро изменит ситуации внутри информационного пространства России. Потому что война, повторяю, это не только война на фронте. Война идет и в умах людей. И полное взаимопонимание здесь просто необходимо. Только так можно получить полную и безоговорочную победу, причем с минимальными потерями. Вот это то, что я хотел сегодня сказать в первом материале. Сегодня я еще раз хочу обратиться к этой самой темой и вскрыть еще одну проблему, о которой, к сожалению, сегодня предпочитают не говорить. Но объяснить ее причины возникновения и как она будет решена очень и очень важно. В первую очередь для населения Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. И об этом мы с вами поговорим, я думаю, сегодня в третьем материале, а второй традиционно будет посвящен военным сводкам. На этом пока все. До свидания и ждите выхода следующего материала.